своей жизни я провожу в море как минимум полгода полгода в году? да, полгода а потом практически полгода на море ну, разница в том, что когда ты работаешь на море ты отдыхаешь на море это... так вот, две большие разницы отдыхать на море можно, по-моему, бесконечно а от чего больше всего не хватает когда ты в море? пиво пива не хватает у нас его нет. Работаю в Саудовской Аравии, там сухой закон, алкоголя в стране не достать. Привод. У нас эта мода была еще в 90-х. приходишь с рейса первые два дня, что делаешь? вам а, лучше этого не знать. <laughs> ну, не, не вылезаю из постели с девушкой и пил. Да. Хочу попробовать себя в Америке. Очень много кастомных гаражей. Хочу, короче, попробовать себя в роли именно кастомного механика. Байки или Редкара, короче, что-то такое. Если музыка, то какая? Ближе к панку. Панк-рок Если электронная, то Dramon Твоя любимая вещь в гардеробе, если такая есть? Моя косуха Ездил ли ты на байке В э, путешествия? Да, в прошлом сезоне Намотал 14,5 тысяч По всей Украине Проехал В Киев раз 10 черкас Львов, Тернополь Одесса, Херсон Везде нравится Путешествовать нравится Вся жизнь бродяжная не останавливаясь надолго. Был в Африке был, практически везде, кроме Сомали, и пары стран. Европа, Северное море, Англия. Сейчас работаю в Саудовской Аравии за последние пять лет. Больше всего понравилось в Европе. Люди более позитивные. Раньше был заядным таким шмоточником, пока не пришел, короче, к выводу, что вещи должны быть больше Пратичные. удобными, практичными, да, короче, чем модными. Поэтому пришел к такому стилю, что вещей должно быть меньше, но носить их нужно дольше.